Конюшка. А, Конюшка. а что ее бояться? Рэлли, Рэлли. Рэлли. А она же дает на молочко. Она а. добрая, конечно добрая. Ну, какие они хорошенькие. Красиво, да, ка Глянь, да, где-то. Горная река. Вау! Очень красиво. Давай, папа, нас пофотографируй. Иди, Супер вообще. Ребятки, всем привет! Мы находимся в горах. Недалеко от Батуми, тут мы ехали на автомобиле минут 40. Вверх поднимались по горе. Вот, сейчас поднялись, тут кафешку нас привезли вот. и будем кушать э, речную форель. Сейчас я засниму, в общем, все, это, что тут есть. Прикольно, реально классно. Цены дешевле, чем в городе. Сразу в два раза можно делить. Вся живность, которая бегает, ее можно кушать заказывать вот так выглядят домики вот речку сейчас покажу дорога конечно такая не яхти сюда не было раньше дороги была грубо говоря вот такая дорога сейчас ее немножко там засфальтировали немножко местами но ну, тяжело машине в общем подниматься ехали на бусики так что приятного просмотра я был в горах в Карпатах вот на, на таких реках горных вот но так вот прям не гулял Очень прикольно вода холодная красиво Да, так, где тупая сварки. Холодненькая. Хороший, хороший. Ладно. Супер. Ай, где С утра С утра? все зеленое конечно класс вообще вот это грузия вот это грузия настоящая водные реки о, горные реки говорю водные горные реки гляньте какие зеленые цвета горы класс. вино рыбка Рыбку можно выбрать. Блять, много рыбки плавает, в общем всякое. И большая, и маленькая. О, как кусается! А вот здесь самогонный аппарат. Вот он простой такой. У меня дед варил самогон. самогон. Конечно, не из такой штуки. Вот, была в домашних таких условиях сделана. Какая-то бочка стояла. Кастрюля здоровенная. И вот она так капает сюда. Только там немножко грязненький он. Потом, наверное, целится все. Вот так вот. Снимать не буду, но раз мы тут находимся, то я сниму вот такая рыбка. Вот у нас стоит 10 л. что здесь такое избушка на курих ножках что она здесь делает оказывается это такой домик это дом не баба яги а в этом доме сушат кукурузу Ха. избушка на курих ножках Вау, в прошлый раз знаешь какой злой был, этот спокойный? Ага. привет крабик, кто начал махать, привет крабик, что ты здесь делаешь? Сейчас, секунду, что ты здесь делаешь крабик? Кира, прикольный краб? И здесь можно купить себе венца, чачу, мед, все охлаждается. Даем сюда, угу. Уже знаем дорогу, куда идти. Пошли смотреть. Вот один из мостов, который держится просто камень на камень без цемента. Вот эти камешки, они так вот стоят очень плотно друг к другу. Вот. Ну, потом мы, конечно, уже задевали сверху, но вообще этот мост ему уже там около 200 лет этого что.